Продолжаем разговор об экипировке в рамках э, трейлому забегу. В Сузале пришлось купить вот такие гетры для трейла. Это необычные гетры. К сожалению, здесь плохо видно, куда они цепляются, а вот здесь видно очень хорошо. Это Гетры, которые цепляются на ботинок и прикрывают ту часть ноги, которая на ботинок, не правильно сказал, на кроссовок, и прикрывает ту часть ноги, которая выходит из кроссовка. Как они выглядят? Выглядят они вот так вот. И даже сразу непонятно, как их одевать. А, одеваются они в соответствии с рисунком. То есть... Вот так вот. Повернем. В общем, нужно показать, наверное, на ботинке, как это будет, или на ноге. И я это сделаю, потому что я беру эти гетры в Суздаль я не внимательно прочитал инструкцию было написано, что это рекомендуемая экипировка, то есть если обязательно есть рекомендуемая я почитал, что они должны быть обязательно, испугался, что меня не пустят или дисквалифицируют и купил их а потом подумал, что на самом деле, раз уж я ударился в трейл, то такая вещь будет полезная для чего она нужна? Она защищает открытую часть ноги которая выступает над кроссовком от травы, мелких веток, от попадания внутрь кроссовка камней. Это очень важно. И еще один момент. Если вы вдруг с... наступили а, кроссовкам в воду, то вместе с водой к вам внутрь кроссовка могут попасть мелкие камешки, песок и всякая грязь. Вот. И вот эти гетры, эти гетры от этого тоже защищают. А, пожалуй, было бы и все, но нужно добавить небольшой фрагментик, как они выглядят на ноге, как они одеваются. И это мы сейчас и сделаем. А пока посмотрим э, техническую информацию. Вот за столько, он купил их не за столько, а со скидкой, но цена у них примерно порядок такой. Причем есть облегченные гетры, а есть гетры, которые называются хай высокие. Это модельный ряд, размерный ряд. Ну и тут, наверное, все, что мы могли, мы уже посмотрели. Сейчас я покажу, как они одеваются. Принцип следующий: мы вот эту резинку подвымку между пяткой и основой стопы и на липучке. Закрываем. Соответственно. Все. Кроссовок защищен. Здесь у вас уплотнение, чтобы косточки не отбить. Закрыта верхняя часть. Где шнурки? Трава, ветки э, не будут помогать развязывать шнурки. То есть не будут цепляться за шнурки. Еще очень важный момент. Если вдруг вам придется опустить кроссовок в какую-то лужу или в ручей, то эта тонкая ткань пропустит воду, но не пропустит песок и мелкую грязь. И, соответственно, у вас в кроссовок не попадут камушки, песок, трава, ветки. В общем, для трейловых забегов по пересеченной местности это очень полезная штука. И я ее рекомендую. Вот так выглядит кроссовок с Getray, это плотно обхватывает вашу ногу, еще раз покажу, защита с этой стороны, защита с этой стороны, шнурочки ваши прикрыты, и здесь есть очень важный момент, посмотрите, вот где находится, на светлом фоне покажу, резиночка, То есть здесь есть выемка, и резинка находится ниже уровня протектора. И это правильно. На самом деле, здесь выемка, в общем-то, даже недостаточно для этого крепления. Посмотрим на другие кроссовки, которые позиционируются как трейловые. Вот Соломон. Сенс Про Трейл. Абсолютно ровная поверхность. Вот Найки. Как они уж там... Oops. Три трейл, трейл, сокращение, что значит трейл. Ну и видим, что протектор близок не к асфальтовому, а к парковому и к грунтовому. Но здесь тоже абсолютно ровная поверхность, и сюда на такие кроссовки вот эту резиночку одеть будет невозможно. Вот как это будет примерно выглядеть, и некуда цепляться. Некто цепляться. В общем, это вообще не вариант. Она будет мешать движению, путаться под подошву. То есть мы однозначно понимаем, что эти кроссовки не предназначены для работы в купе с гетерами. И, соответственно, эти тоже не предназначены. Это означает, что эти кроссовки для более легких условий. Поэтому этим я бы сказал, что они для средних условий, но рассказ про них будет у меня отдельный. А дальше хочется задать резонный вопрос. Помоги, помогли ли мне эти гетры или не помогли? Первая мысль у меня была такая, что в принципе в них не было никакого пробо. Ну, я не почувствовал каких-то преимуществ или достоинств. С другой стороны, я потом подумал, может быть, я ничего не почувствовал, потому что на мне были как раз эти гетры, то есть мне внутрь ничего не попало, у меня не развязали шнурки, не было комфортно никакие ветки, трава по моим ногам вот в той части, где их защищали гетры, не, не били не кололи не залезали в кроссовки но чтобы окончательно убедиться нужно пройти ту же самую трассу, но без гетер практически все бежали без гетер, наверное, можно было на этой трассе и без них обойтись но я понимаю, что функционально эти гетры свою задачу э, выполняют, и это один из элементов такой страховки, и бережливого отношение к своему здоровью. И отрезюмировать можно так. Для этой категории трассы гетры действительно относятся к рекомендованной экипировке. Не к обязательной, а к рекомендованной. То есть вы сами принимаете решение, облегчить себе вес, то есть брать гетры или не брать эти гетры на кроссовки А вот с водой дело обставило абсолютно по-другому. Я полностью согласен с мнением организаторов, что... Воды надо было брать очень много, но про это у меня отдельный рассказ про воду и грузачки э, с водяными системами охлаждения, хотел сказать, не охлаждения, да, с питьевыми системами.